Как убрать денежные блоки в вашей голове? Привет, дорогие друзья! С вами Александр Андреянов, эксперт в области саморазвития и создания себя. И в этом видео мы с вами поговорим о том, как же перепрограммировать свою голову, если дело касается денег. Итак, поехали. Первое, что бы я хотел сказать по этой теме, это то, что если в вашей голове есть блоки, это нормально, потому что мы с вами учимся, мы с детства с вами изучаем наших родителей, как они относились к деньгам, изучали наших друзей, как они относились к деньгам, наших учителей, бабушек и так далее, так далее. Мы с вами собирали всю информацию об отношении к деньгам у нашего окружения, и вряд ли. Может быть, вам повезло, что в вашем окружении есть миллионеры, и миллиардеры, у которых вы могли бы записывать в свою голову правильные программы. Только вот, если э, в вашей голове, как вы считаете, неправильные есть программы, э, первое, что нужно сделать – это их осознать. Осознавать, что э, вы, вот, э, допустим, у вас пошла какая-то эмоция по поводу денег, и вы осознали ее, просто вы ее поймали. Вот если вы поймали, так, что это такое? Почему я это, эти чувства испытываю по поводу э, этих денег? И постарайтесь найти эту программу. Ну, например, вот э, я периодически прохожу э, к людям и делаю эксперимент, даю им деньги. И самое интересное, что из 10 человек девять с половиной не берут деньги. Они говорят, нет, мне денег не надо. А мне интересно, я наблюдаю, почему, когда я даю, допустим, там, 10 тысяч человеку, он это не берет. На самом деле, вселенной же неважно, откуда к вам приходят деньги, вам их могут дать, вам их могут подарить, но в нашей голове стоит установка, что деньги мы должны только зарабатывать, и мы должны на это тратить много энергии, но ну, пространство и вселенная вам говорит – хорошо, если ты хочешь только таким способом брать деньги, твое право. Поэтому я хочу, чтобы, вот, посмотрев это видео, вы осознали, что деньги к вам могут прийти любым, вообще любой через любую сторону, если вам дают деньги, неважно за что, возьмите их, эта вселенная вам дает так деньги, не надо отказываться. То есть, если вы отказываетесь, то, скорее всего, у вас какая-то стоит блок, установка или программа, которую вы объясняете себе, почему эти деньги не стоит брать. Второе, о чем я хотел бы поговорить в этом видео, это о том, что когда мы с вами развивались, мы записывали вот эти программы в нашу голову. И именно они пока вам не дают быть богатым человеком что нужно сделать чтобы до конца осознаться и понять какие установки хорошие полезные какие программы вредные бесполезные необходимо наблюдать за результатом ну, вот например к вам подходит человек и просит милостыню у вас и у меня всегда был в голове вопрос: вот давать или не давать? Вроде говорят, надо делиться, давать благода, ну, как вот благотворительность, но я всегда понимал, что что-то здесь не то. Ну как бы как, какой-то здесь подвох есть. Вроде давать это хорошо, но кому давать? Когда давать? Кому давать? Кому не давать? Вот я долго в этом разбирался. И на самом деле результат очень простой: если вы хотите разобраться в деньгах, то смотрите какой результат ваши действия с деньгами принесут вашу жизнь. Ну, Например, если я даю деньги на улице, кто просит денежки, и я вижу, что они на этом зарабатывают, они сидят на заправке и просят деньги. То есть у них, если я даю деньги, никакой вообще реализации, никакого расширения, никакого развития нет. Я им делаю только хуже, когда я им даю деньги, потому что если бы я им деньги не дал, они бы пошли на вот этой замечательной вилле, начали бы убираться, например, да, или чистить бассейн, или сажать рис. А тем, что я им даю деньги, я только наоборот, их утверждаю в их вере, что они попрошайки, ну условно так скажем, да, их жизнь такая ничтожная и больше они ничего сделать не могут, своей жизни. То есть я своими действиями вроде как благостными, да, э, даю милостыню. Я только провоцирую на то, чтобы они еще хуже себя чувствовали и у них укоренялось вот это видение их, что они нормально как бы просить деньги. Я не сторонник этого. И я однажды осознал, что я не хочу давать деньги вот именно таким людям. И... Когда у меня теперь просят деньги, я всегда смотрю, а какой результат мои деньги этому человеку дадут. То есть, что я этими деньгами э, вообще делаю в этом прекрасном мире. То есть, я этот мир улучшаю, я делаю его лучше, или с помощью как бы моего благого дела э, мир становится хуже. Чья-то жизнь становится хуже. Я вот начал так размышлять. И вы знаете, я понял, что это единственный осознанный. Э, осознанный выбор, который каждый из вас может выбрать. Не слушайте гуру, не слушайте меня, а делайте действия осознанно, смотрите на результат ну и э, трансформируйтесь, да, превращайтесь в мастера-эксперта по работе с деньгами. Хорошо, друзья, вот э, такие сегодня два небольших правила по поводу установок ваших. Э, и третье, я еще напомню, если вы осознали, что в вашей жизни есть вот этот… Э, блок, вот эта проблема, ну, например, что деньги от мужчины я не беру, ну, как вот женщины многие, когда я даю женщинам, они говорят, нет, от мужчины я женщины я деньги не беру, потому что я ему буду там что-то должна. Это на самом деле блок и установка, искореняйте это все. Не надо просить денег, но если вам деньги дают, значит пространство, вселенная, вам через меня или еще через кого-то эти деньги дает, принимайте их с благодарностью от вселенной, потому что вселенная может проявиться только через человека, который вам будет давать деньги. Так вот, если вы осознали вот этот блок в ваш в своей голове, что я не беру денег у мужчин, ну допустим у женатых, то перезапишите и скажите я с благодарностью принимаю деньги со всех сторон, которые э, приходят в мою жизнь. Друзья, с вами был Александр Андреянов, с верой ваш успех, я верю, что каждый из вас уникальный человек, каждый из вас может создать жизнь, свои мечты, жить на прекрасном Бали, э, путешествовать и иметь богатых детей, э, как говорят, э, у ваших детей очень богатые родители, э, ну и соответственно, быть самим богатым, быть успешным, быть счастливым, быть. Э, быть отдающим, наполненным человеком, который меняет э, жизнь к лучшему, то есть трансформирует, эволюционирует жизнь вокруг себя. Хорошо. Если вам это видео понравилось, обязательно поделитесь этим видео с своими друзьями, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, напишите под этим видео, как вы вообще воспринимаете эту информацию, которую я даю, согласны вы или она противоречит вам каким-то э, внутренним вот, вашим ценностям, об этом тоже напишите, потому что возможно это и есть этот блок финансовый, который до сих пор еще не сделал вас миллионером там, или миллиардером в зависимости от того, что вы хотите. С вами был Александр Андреянов, пока-пока.